Добрый день, господа! Смотрите, подняли на уши студентов, да и в принципе всех остальных. Ну давайте по порядку. Арестович в своем эфире с бывшим адвокатом Марком Фейгином обсуждали возможность призыва людей в Украине на военную службу. Шла речь о количестве 5,5 миллионов человек. И, конечно же, были возмущены, что вот студенты хотят выезжать, а тут такая вот история, как частичная мобилизация в Российской Федерации. И это, конечно, стало вот причиной тому, что студентов решили не выпускать. Возможно, это было, знаете как, с заделом на будущее. То есть, понятно, что сначала приняли решение, там с 14 сентября не выпускают, мобилизация, если я не ошибаюсь, в Российской Федерации через неделю, да, 21 объявили. То есть, наверное, были эти как решения взаимосвязаны, принимались. Ну, вот короткое видео о том, что говорил Арестович, посмотрите. Перспектива очень понятна. Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Ну, ну да нам могут понадобиться все вы вообще хотите чтобы Украина уцелела или хотите решить свою личную проблему обучением Сорбония да либо в Оксфорде это уже все вставай война народная идет куда деваться Но лучше честно об этом сказать чтобы как честно, бы честно, и говорю, как, я, честно говорю как есть то есть перспектива плохая у таких я думаю плохая ну, а как, ну, ну, девочки выйдут мальчики ну, извините миллион мобилизация в России ну, речь о них, в общем, шла, потому что они задают эти вопросы, и лучше мы пока а, студент, это обсудим. Пока студентов не трогают, как бы, да, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все, потому что, или очень многие, потому что тут вопрос физического выживания нации. Я же думаю, что, ну, смотрите, поводов для вот прям такой паники нет. И, ну, наверное, если мы берем категорию студентов, то нужно предпринять э, ряд действий. Почему я считаю, что, ну, вот прям студентов, э, ну, может быть, сильно хотят напугать именно эту категорию. Ну, давайте вот приблизительно математика. Вот я зашел в интернет э, и написал, сколько было студентов в 2021 году. В 2021 году полномасштабного вторжения не было. Ну, понятное дело, что там... Донецкая, Луганская области части э, студентов, может быть, э, ездили в другие вузы вступать. Я беру вот украинские и то, что я нашел. Смотрите, в 2021 году было студентов в Украине, в 2021 году было э, около миллиона. Это вот э, такую информацию вы найдете э, в сети. На 37 тысяч человек уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Вот. Но это украинские вузы. Смотрите, в 2020 году вот году были такие новостные э, статьи. Там речь и шла... То есть, уже полномасштабное вторжение и так далее. То есть, там речь шла о э, приблизительно 300, 300 тысячах э, студентов, которые прошли э, ну, вот эти тесты. Допустим, еще 200 тысяч это те студенты, которые э, тесты там не проходят, льготники и так далее и тому подобное. То есть полмиллиона студентов в Украине. Ну давайте представим, что эта цифра для э, студентов, которые выезжают за рубеж, ну 10% от общей суммы. Хотя это очень преувеличиваю, я думаю. Я думаю, такую цифру можно нагуглить. Я постараюсь это сделать, ну пока у меня такой цифры не получается, я думаю, что в процессе мы-то эту цифру узнаем. Э -э, смотрите, пускай их 50 тысяч. Вот. Почему их, я думаю, где-то в таком пределе? Почему? Потому что, смотрите, есть вот петиция да, э -э, студентов, которые составили эту петицию к президенту, чтобы он рассмотрел их вопрос выезда. Вот смотрите, она месяц, эта петиция болтается, и сейчас там, если не ошибаюсь, 18 тысяч этих подписей. Вот, то есть, э, ну, а подписывают не только студенты, мама, папа, там, родители. То есть, за месяц собрали не так много. Вот. Я думаю, что идет речь о тысячах, о 50 реальных студентов, которые, возможно, куда-то поступают. Которые там не выехали и так далее. То есть, ну смотрите, это что, даже если их всех призовут. 50 тысяч, это что, в противовес тем 300 тысяч частичной мобилизации? Нет. Ну, наверное, мобилизационный ресурс все знают, да, в Генштабе. Есть законодательство, есть закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Есть статья 23, там перечень э, тех, кто имеет право на отсрочку или не подлежит мобилизации. Он достаточно широкий. Есть закон о, военно, э, военно, о военной обязанности и военной службе. Там есть перечень лиц, которые не подлежат э, вообще э, подлежат увольнению с э, военной службы, не подлежат вообще э, военной службе. То есть это тоже большая категория людей. Вот, плюс какое-то количество людей уже выехало. И данные ООН говорят о том, что выехали люди там в пределах 10 миллионов. А есть люди, которые выехали и они не зафиксированы. Да, так скажем, так называемыми козьими тропами. Это тоже какие-то цифры. То есть, сколько вообще людей осталось? Если вот Арестович говорит о 5,5 миллиона человек, то я думаю, по моему скромному мнению, так, если прикидывать, то это вообще в целом количество людей, мужчин, которые остались в Украине. Вот. И давайте будем от, них, от, этой, от этого количества отнимать уже тех, кто имеет право на отсрочку, тех, кто не подлежит военной службе судимости и так далее. Вот. причем количество краж в Киеве полицейские отчитались, что выросло на 26 Ну понятное дело, что, в общем, понятное дело, когда падает уровень благосостояния людей, растет уровень криминализации. Если вы хотите защитить свое право на отсрочку, то, ну, наверное, вам необходимо, тех, кто не ходил в военкомат, обратиться в военкомат и получить это право на отсрочку. Но имейте в виду, прежде чем обращаться в военкомат, у вас должно быть железобетонное доказательство, что вы подлежите, ну, то есть вы относитесь к этой категории, которая имеет отсрочки. У вас есть документы, у вас есть договор с вузом, к которому справка из вуза. Студенческий билет, где указано, что у вас дневная форма обучения или смешанная форма обучения. Первое. Ну, многие сходили, знаете, как, смотрите, сходили, да, уже отметились, прошли военно-врачебную комиссию. Может быть, у них есть цифры, уже статистика, что достаточно, в принципе, студентов, может, мы их не будем выпускать. Может, и такое, я этими цифрами не владею. Вот. Смотрите, министр образования обратился к министрам образования других стран. И, ну, типа, помогите решить вопрос. Либо дайте нам э, академический отпуск с этим студентам, либо дайте э, возможность онлайн э, проходить образование. Либо, ну, какие-то способы решения ситуации. Вот, был бы я студентом, я бы первое. Поехал бы на границу, взял бы документ решения, о запрете выезда из украины и отправил бы в тот вуз в котором с которым у меня есть договор для того чтобы они меня не отчислили ну и естественно сам бы вышел с инициативой а давайте ка ну пока у меня вот такая вот обстановка меня не выпускают да согласно там ну, дал бы это решение вузу предложил бы возможно ли онлайн или э какую-то форму, при которой бы э, официально в договоре, смотрите, не поменялась бы у меня формулировка. Почему? Потому что я сказал, что онлайн это не дневное, да, то есть для чтобы эта формулировка дневная или с, э, смешанная заочная с дневным осталась, это для военкомата. Потому что если у вас будет э, онлайн обучение, оно же может быть онлайн заочным, то есть это... Э, ну, какой-то какие-то набор видеоуроков, да, для самостоятельного изучения. Или, допустим, вас просто переведут на заочное. То, если у вас изменится формулировка официально, то извините, вы потеряете отсрочку. Это важно знать. Важно знать. Абзац 2, части 3, статьи 23, закона о э, мобилизационной подготовке мобилизации дает право на срочку студентам, с добывачам высшей э, освиты, да, э, студентам, на дневной или смешанной форме. Все, какие-то другие формулировки. Вы просто устанете в военкомате объяснять, если вы уже там на карандаш взяты, у вас просто в любой момент могут попросить <coughs> обновить данные, ну, допустим, если уже были, через полгода обновить нужно будет данные, придет повестка, или они вам позвонят, вы же все данные свои дали. Они вам позвонят, скажут: явитесь, обновите данные, принесите нам актуальную информацию. Вы не выехали, как вы проходите обучение. То есть, это вот такая вот ловушка. Я об этом говорил в предыдущем видео, я его добавлю. Вот. Ну и конечно, сидеть просто, если вы заплатили деньги, сидеть просто и ждать, ну, что вас отчислят там, или что. Ну, то есть, это неразумно. Нужно написать такое письмо. приложить это решение у запрете выезда. И предложить, как как возможный вариант, может быть в ВУЗе это организовано. Ну, какие-то видео какой-то онлайн процесс они там наладят. Это я тут индивидуально зависит все. Надо смотреть и договора, что там предусмотрено, как отчисляют, на основании чего отчисляют и так далее. То есть это большой риск просто сидеть ждать. Подписывать петицию и от президента, что он там что-то решит, не стоит. Нужно предпринять свои действия. Первое. Отправить это письмо в ВУЗ. Второе. Когда вы получите подтверждение из ВУЗа и будете обучаться, закрепить это в военкомате, если вы еще это не сделали. И третье. Если вдруг вас отчисляют и вас нет, или вас не отчисляют, но вас не выпускают, и вы ну, в процессе обучения э, хотите все-таки отстоять свое право на выезд, то обращайтесь к адвокатам за правовой помощью, для того, чтобы они составили вам исковое заявление. Либо э, вот этот пункт 2.6 надо обжаловать. Э, пункт 2.6 это постановление Кабинета Министров, я имею в виду. Либо это постановление в этой части обжаловать, либо конкретно по каждому решение. Первая инстанция, апелляционная инстанция, кассационная инстанция, Европейский суд по правам человека. Вот это все нужно проходить. За вас это никто не сделает. Я целое лето да, говорил, студенты, обращайтесь, давайте подадим мысли. Я на данный момент я не знаю о том, что... Хоть, хоть один студент вообще обратился. Есть решения судов, где человек, который э, может сопровождать человека с инвалидностью для выезда. Вот его не выпустили, потому что э, без человека с инвалидностью ехал. Его не выпустили. Он пошел в суд, обжаловал. Суд принял, пока первая инстанция его пользу. Есть другие э, решения судов положительные. Есть. Я вот по студентам, я не видел, чтобы студенты обращались суд. Если такие есть, ну скиньте мне, пожалуйста, в, в комментарии или в личные сообщения. Почему? Потому что я вот, ну, у этих студентов есть родители, может быть, к ним надо как-то донести эту информацию. Есть суды, суды в Украине защищают права людей, в том числе, если эти права нарушены государством, должностными лицами и так далее. То есть, это право нужно использовать, понимаете? То есть, э, не нужно ждать от чего-то, вот чего вы ждете. Вот, ну, не выпускали, это же не только начали вып не выпускать вот с 14 сентября. Их не выпускали э, кого-то раньше, кого-то летом, говорили, вот вы там в этом году поступили. Мне интересно, кто-то из вас обратился в суд? Напишите, пожалуйста, вот просто... Если вы хотите ко мне обратиться, чтобы я вам помог составить заявление, обращайтесь, я открыт к диалогу, вот, то есть мы с вами можем о чем-то договориться, вот, ну ладно, будем заканчивать, что вы думаете, конечно, по этому поводу, пишите, ставьте лайк этому видео, это поможет развитию канала, всего доброго, до свидания.